Сам лично я встречался с кровососом, короче, ну, а всего один раз, да, в катакомбах, наверное, помните, с одним всего. Кровососы, они ищут те сосуны, короче. Кровососы, видимо, в деревне завелись. Парочка наша как пошла в деревню, так и не вернулась. Да ладно! Кровососы! Что мне, ну, никто не сказал, что здесь кровососы? Мать твою! Э, сосун. Как их звать? Ну, как, как их подзывать? Как подзывать тех, кто сосет? Айфоном? Айфоном поманить. В сидит. Э, сосун, ты в избе? Бляха! Чё за дерьмо? Бля! Да беги ты, ну! Я бесит, что он не бежит! Почему не бежим, блин? Почему не бежим? Я шифтую, шифтую, а он нихера не бежит. Аномальный пух, жара, июль, ночи такие темные. А, оружие заклинило, а здесь а здесь радиация. Куда так меня не пропустишь, да? Пиздец. А можно через окошко? Эй. Э, я к тебе, наверное. Можно через окно? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это Stalker День Чернобыля. Итак, сегодня нас ждет Опасное, опасное и сложное задание а, Нужно отправиться в логово кровососов и уничтожить именно это логово Вот, этих кровососущих тварей Вот а, Мы с вами Все вроде в прошлой серии в конце Взяли все, что нам нужно, так что погнали а, Так, сразу сейчас выберу Освободить долготся из тюрьмы нет Вот уничтожить богового кровососа, армейские склады, еще и на армейских складах ты представь, еще и на армейских складах, жесть. Вот. Ааа... Сам лично я встречался с кровососом, короче, ну, а всего один раз, да в катакомбах, наверное, помните, с одним всего. Но судя по вашим комментариям, по вашим возгласам а... Кровососы, они еще те сосуны, короче, еще те монстры, вот. Типа, когда их много, очень опасно. Иду. Так, я не туда, не в ту сторону пошел, кстати. Вот. Еще в комментах вы, короче, написали, что я... Ну, как бы, блин, я уже понял, да, я уже пос после записи видео понял, э что это была отсылка, короче. Э -э в этом, в, прошлой, в конце прошлой серии, мы читали КПК Гордона. А это, получается, у нас отсылочка к Half-Life. Вот, к игре Half-Life. Вот. Там типа самого, этот ГПК мы читали самого Гордона Фримена Главного героя игры Half-Life Он там типа писал, короче То, что продал свою фомку, короче, за консервы За банку консервов Вот Сначала я, короче, не понял А потом, короче, когда я начал уже, ну, делать монтаж, э, видоса, Пошел, короче, в толчок, сижу так на толчке я, типа, и думаю, Да ну нафиг что, реально, что ли? Это была отсылка, что ли? Да ну нафиг Вот Так что так Кому интересно, можете посмотреть Прошлую серию, там в конце мы читали Итак Наверное, я возьму ружье Кровососов, наверное, лучше убивать с ружья Хотя, блин, не факт Не факт Вот Возможно, сейчас еще придется повоевать с военными, потому что это армейские склады. Возможно, что не только кровососы нам доставят неприятности. Так что, я думаю, что, наверное, придется умереть. Несколько раз. Так, эти все тут бегают? Что вы тут все бегаете? Что, вот что вы все тут бегаете, а, чуваки? Все, спеклись, пташки. Да уже давно понятно, что не спеклись, эти пташки. Что эти пташечки уже спеклись давно. Что вы все носитесь? Что вы здесь все бегаете. Да все. Так, там радиация. Тут аномалии, там радиации. Нигде спокойно пройти не mm -hmm. дадут. Кстати, у меня вот артефакт одет, короче, типа выносливости, она, смотри, даже не тратится вообще. Вообще не тратится. Это прикольно. Я могу бежать, сколько мне влезет. Могу бежать, бежать. Стану самым настоящим спринтером. Так, там желтые точки. Это, наверное, либо долговцы, либо сталкеры. Сталкеры, скорее всего, сидят. Здорово, чуваки. Чу, как оно? Угрюмый. Ну да, судя по твоей физиономии, ты какой-то угрюмый. Так, и чего тебе сюда занесло? Что здесь плохого? Тут хрен его знает, что творится. Кровососы, видимо, в деревне завелись... Барочка наша как пошла в деревню, так и не вернулась. но ну, а нам помирать неохота. Сидим вот пока тут, решаем, что дальше делать. То есть сами вы не в курсе. Ну так, если тебе делать нечего и голова не в порядке, можешь пойти погулять по деревне. Завалишь твари, скряга раскошелиться, это уж точно. Эй, адресок-то черкни. Если что, письмо ради твоих отправим. Ладно, пойду посмотрю. Убить кровосос. Слушай, бункере, кровотной там кровотной. мне надо убить кровососов, Возь и тут влажно, мне надо влажно, убить влажно, кровососов. Что они? Убить кровососов. И причем. Влажно, а за доктора спасибо. причем то же самое. <свят> <свят> <свят> Нормально. Чем то же самое. Ну, место. я хочу на море. Там для здоровья. Да, море хорошо, да, море, -то море, -то -то. море -то прекрасно. прекрасный. Так. бандюки, зверье тупое. Погоди. А, ну вот, все, правильно. Короче, где-то здесь кровосос. Говорит, в деревне завелись кровососы. Какой-то хоррор прям. Я не думаю, что они прям вот прям прям прям вот здесь вот прям э, по земле вот так вот блуждают. Кровососы же я так ёпта. Поня... Да ладно, кровососы. Что не сказал, что здесь кровососы? Мать твою! Иди, сколько вас тут? Да что А че я так медленно иду? Ой, вашу! <свист> <свист> Жесть! Жесть! Ладно! Крывососущие твари! <свист> Я тебя сейчас там сыграю! Только попробуй тут. Так. А в смысле не могу войти? Всем выйти из сумрака. Охотник на кровососов пришел. На секунду показалось, что он дышит Я почему... Я не думал, что они, короче, вот так по земле. Я думал, они в пещерах все прячутся Ну, в пещерах, там, под землей Кровососы-то А они, оказывается, вон она. Эти ублюдки еще, блин, исчезают Они еще... Невидимые Просто так их вот затаиться и, не, и снять не получится. Так, ладно. Я слышал. Где ты? Где ты, говнюк? Сосун. Э, сосун. Как их звать? Ну, как их подзывать? Как подзывать тех, кто сосет? А, Айфоном а, Так, ладно. В этом доме тихо. Надо как-то их вылавливать, короче, не знаю, по одному, что ли. Ну это навряд ли получится. В сортире там заныкаться. Если что. Еха. Где? Да почему не бежишь-то? Твою. Твою мать! Да что такое Чудище Охренеть! Охренеть! Столько патронов! Чопака! Так, одного загасил. Okay. В избушке сидит. Ну, э, Сасун, ты в избе? В получит, знает, из а, это ваша изба. Пустая изба, пустая. Нет, ничего. Вот, слушайте. Вы бы мне помогли, чуваки. Или настолько ссыкуны, что боитесь сосунов. ч то какая-то бедная деревня тут. Ни хрена у них нет. Так, минус один. Мы видели троих. Но не факт, что их всего трое. Может быть и больше? Как нифиг? Все-таки логово. Так, да. что-то слышал. Ага. Как бы их, блин, а... увидеть-то? Ну как бы различать где он? же непонятно. Бляха! Чего за дерьмо? Бля! Да беги ты ну! Я бесит то, что он не бежит. смысл Почему не бежим, блин? Почему не бежим? Я шифтую, шифтую, а он нихера не бежит. Твою мать! чё за бред-то? Что за херня почему-то почему он не бежит может мне объяснить а это где-то херня здорово день там она короче ой бля давай так Может, с этого, с пистолета моего крутого, короче, получится завалить нормально. Бля, их так не видно, нихера. А эти там на гитаре фигачут. Бля! Атас! а Блокер! Допустим Так, кусики я заберу твои Допустим Минус два э. Деда дед шумит Быкует, деда так-так-так. <Стург> а, Оке... Я ж не... А какая нахрен награда, я не всех убил. Сдохни. Какая нахрен награда, я ж не всех замочил. Награда? Кому награда? Сообщить угромого выполнения, убить кровососа. Логово кровососа. Это еще не все кровососы. не все кровососы. Нет. Мне кажется не все. Усики. усики Мне кажется не все. Ух ты! Что за винтовка? СГИ-5К Одна из относительно новых швейцарских штурмовых винтовок под Патрон 5,56 на 45 миллиметров СС-109 Точность, мягкая отдача и высокая надежность данного оружия Быстро завоевали ему самую широкую популярность Окей Так Угу это вот такие же патроны, как у меня. Так. Вот ну, его скорострельность поболее. Мой удобней. Точность одинаковая. А Ну-ка давай заберем Потом уже будем смотреть УДП Компакт Так, пекали я не буду брать Мне мой устраивает Поэтому. Так, еще один такой же это что у нас э, выносливость плюс 36, ага, а у меня выносливость плюс 73, угу. продадим, продадим, в принципе если вот на эту винтовку, которую я сейчас подобрал, можно прицепить прицел. Как бы в принципе можно заменить будет. Так, бочонок. Еще как рванет. Ага. Тут можно нычку сделать. О, это что такое? Пружина. Смотри. Ты посмотри на нее, на эту пружину <реш> <реш> Прикольно Так, что за пружина? А опа Удар плюс 30 О, процентов По мнению некоторых исследователей и теоретиков Этот артефакт представляет собой гибрид батарейки и пустышки Что такое удар? Что такое Удар ладно поставим радиация здоровье вносливость плюс стойкость ага. ну окей так, э, такое не надо нам, э, это возьмем, это заберем, что за свечки-то? Что за свечки зажигания? Заряд ВОК-25, стандартные гранаты для подствольного гранатомета ГП-25, костер, интегрированного подствольника Угрома и револьверного гранатомета Бульдог-6. Хм, окей. В норку утащим. Вот, ну вот теперь задание выполнено. Вот теперь да. Я, кстати, я думал будем дольше мучиться, если честно. Если честно, я думал будем дольше мучиться. Так, давайте полазим тогда, раз такое дельце, полазим здесь в деревеньке. Может что-то еще найдем. Интересного. А что нет-то? Но учитывая то, что здесь вообще дом пуст, дома пустые, просто даже мебели нет, то хрен мы что найдем? Так. Зади что? -то -то. Чего все пустот? Даже дров не оставили. Печаль. Беда, печаль. Печаль, беда. Ну, кстати, вот такую, да? Сдалека видели, помню. Это пух, да, по-моему, называется. А как, о чем делает? А -а -а -а. Все. Напастный или нет? Я не помню. Аномалия-то это опасная или нет? Вот он мне, смотри, облебливает. Но мне хоть бы хны. Странно. Странная штука. Аномальный пух, жара-юль. Ночи такие темные. Да, вообще пусто. Смысла здесь нет. Короче, в этих домах лазит. Здесь пусто. Я, я почему-то уверен, что... Первым, ну, что здесь найдем. Уют, ты ни хераси радиацион. Так, пробежать, пробежать, пробежать. Охренеть. Так, ладно. Здесь что? трупа лежит. О, нихера себе, здесь. Я, я, я! Где? А, оружие заклинило. А здесь, а здесь радиация. у грубого выполнения. А, да ладно. У меня, оказывается, не было выполнено еще задание. Окей. чтобы задание выполнил. Как удачно тогда, эти. Два квеста в одном месте. Два квеста в одном месте вообще. Здесь, конечно, дичь, просто смотри. Жестоко. Как будто какой-то ритуал, да? Смотри. Ритуал подношения был какой-то еще. Ага. Так. Комбинезон. Комбинезон. Как у меня. Погоди-ка. Этот покруче комбинезон, да? Намного круче комбинезон. Выбросить. Так ладно. С виду как у меня, да, а, блин по характеристикам покру- намного круче, чем у меня. Шестьдесят. Пост радиация трещит. А звуку морза мне тут устроила говорил что не найду ничего да вон она как вон она как обернулась то может, еще что еще че лежит да не навряд ли столько добра не может быть в одном месте тут ужин приготовил так угрюмому надо короче сказать что все в порядке чтобы он больше не угрюмился там просто жесть да я просто герой Я просто мать его, герой и <свист> э, народ. Не, -е -е -е. может Не расслабиться? С с армией, с Не с они по-хорошему. Блин, у него пушка то клевое. Так, ну штук как успехи заводил я этих тварей. Да, О, ну ты дал ты жару. Ты знаешь бонирот. что? Ты сходи к скряге на нашу базу. Он за хорошее дело платит. А это света, света. свобода. А Покажу. По ага, за награды надо идти вон туда. Понятно, да? Ясно. Так, ну, Но сейчас все мы... По так, погоди. Все, блин, под контроль. Ура! Полигон, а, журналы кратце Агропром Никонышко нет найдены. Так, его быстро... Слова на Гордона. Ой, начим и Бармен. Окей. Или сказки страшных рассказов. А кто правду говорит, или хочет сказать правду? Нет, нет ничего. Сразу Задача. Не Окей, так, сходить на базу. Свалился на заброшенном заводе кирпич с крыши Стряка. и зашип одного мая. Ну, вот оно. Недалеко. Блейн, и так, и так, а... Так еще Здесь крыши. целый день у нас еще. Будет... Окей, погнали. Ну, а теперь... В принципе, можно выбрать ружьё. Охренеть, тут вообще шкалит радиейшн. Я хоть теперь могу передвигаться быстро. Вот это радует. А, ну я там был. Я же там что-то, короче, бревно искал, да? Я же говорил им, что я вернусь. Че, народ, я говорил, что я вернусь? А вот и я. Боля. Так. Я там по делам. Окей. Не смотри так на меня. Привет. Здорово. О, дай-ка я тебе сейчас продам вот эту штуку. усики можешь забрать. А, недостаточно. Ни хрена себе усики стоят. Так. Фига себя не стоят. Я один усик себе оставлю. Потом Подходи, продам. А тебе так пообщаюсь. Не там к этому, к дядьке вашему там надо. Тефка работяга. Чувак, ты на базе свободы, расслабься, будь как дома. Понятно. Только в рамках, да? Понял? Будешь сильно баловать, э, пеняя на себя. Был тут один непонятливый. Так, когда всех достал, мы его далеком по минному полю пустили прогуляться. Вот с матерился, когда ему на голову рука этого типа свалилась. Это что-то... Это что-то особенного. Да. Курил, в общем. Курил, в общем. Молодец, свободен. Это мы типа с тобой поговорили? На, бери. И это ты мне хот... Этим ты хотел поделиться? Видать у тебя эмоции Просто зашкалили от того увиденного, От той разорванной руки, короче График танк Вот Что ты решил просто первому встречному Рассказать об этом так народ можно да? и аккуратно. мне только, за... мне только денежку забрать Все, он пушкин чего тебе а, мне нужен лидер свободы и крайне важная информация и насколько же это важно я встретил отряд долго неподалеку от вашей базы смысле фатафак ты что сдаешь то Ооо! А так меня не пропустишь, да? Капсец. А можно через окошко, эй? Э, я к тебе, наверное. Можно через окно? А? Можно через окно поговорить? Бляха. Опа, похоже, долго опять проб, пробует отыграться. Так, проходи на территории, только убери ствол. Не вздумай, тут у нас пальбу поднимать. Вперед ногами вынесут. Хорошо. Все, я могу пройти. Спасибо. Вы очень добрый человек. Кто-то рассказывал, ты кровососа в деревне порешил. Правда, нет? Было дело тяжко пришлось средний вот интересно придется всякая гадость из центра зоны откуда только берется держи это вот тебе за работу кристалл так. что можешь интересно рассказать ничего выжить питайся все отличную да тут можно короче смотри какая штука 135 тысяч у меня нет таких денег мать твою так кристалл что за кристалл радиация минус 30 получается при, попад... э, при попадании тяжелого металла в аномалию жарко этот артефакт замечательно выводит радиацию такой артефакт высоко ценится сталкерами и мало где его можно добыть иди а у меня радиация минус 20 Минус 30. Так тогда... Забери вот это. Я оставлю все кристаллы. Блин. Вот. Ну вот. Штурмовая винтовка немецкого производства, представляющая собой первоклассное броню современного оружия, легкого, надежного и эргономичного. Ну вот. Вот то, что нужно. Не надо еще... 20 косарей. Да. еще 20 косарей надо. Бляха. У 37. А у него есть подсвойный. Сольника нет, скорее всего. Я, я, я чую, она клевая, Просто клевая. Не судьба. Так, задачи. А, Уничтожить. Так, а, окей, надо идти в этот. Ладно, народ. Спасибо, конечно. Жалко, конечно, что вот так вот все. Ружьишки утоплю. И судьба Ладно. ладно будем ждать x18 может там все таки найдем с... то, то оружие которым мечтаем так один день до да, остался погнали ладно разбывайте еще может еще может быть загляну. стволку бы как-нибудь, не знаю, вот поменять, да? С этим как бы э, с автоматом, в принципе, разобрались. Что я хочу, да? А вот с ружьем. Интересно, ружье здесь только вот это двухствольное, обрез и все, больше других видов нету. Или есть какой-нибудь там, не знаю, там, дробаш там, или дальняя винтовка, знаешь, там, ну, на, на дальнюю дистанции, которая бьет винчестер какой-нибудь там. Венчестер, кстати, прикольно было. Да. <звы> <звы> <звы> Бедный кабанчик так и лежит здесь. Так, а, а, он мне, короче, за выполнение задания только кристалл дал, да? Денег он мне не дал. Просто прикинь вот сколько я копил, копил, да, копил ору... деньги. И сейчас бы просто на одну винтовку я бы все вообще слил. А говорите покупать нечего здесь в игре? Внимание. Вон она, вон она. Видал какая винтовка там продается? Опасных, но в бар. Новичков нынче. Что собак не Чего заскучали, мужики? И все, они лучше стариков знают. Адреналинчик, да, там Адреналинчик попиваем. Адреналинчик попиваем. Молодцы! Молодцы! А. Вливайтесь в ряды долго. Защитить мир от заразы зоны. А, ворота. А, ворота. А, ворота. Вот Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Рядом Нашоль. Оружие убрал. Нет. Молодец. О, О, долг О, так, почему у меня стрелка показана куда-то не туда вообще? Планеты. Что за дичь? А, основное задание. Понятно. Переключилось на основное задание. Проходи, не задерживайся. Спасибо так, тебе, брат, я не забуду, как ты мне помог. Так, я по поводу пить. задания. Нет, все Задание заберу. выполнено, а вот и гонорар. Нет, батарейка. Нет, нет. Так, нужна работа. На данный момент ничего нет. Все. Все вы. Так, что за батарейка? Электрошок плюс 30. Ни хера. Ну, Так, происхождение этой вещи окутано с завесой место. научной тайны. Понятно, что в, ее, в его состав входят диэлектрические электрические элементы, но при каких физических условиях он формируется, науки неизвестно. Окей. Окей, да. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, yeah, Спасибо. Для таких, как ты, у меня Знаю всегда есть. Информация Так, окей, okay, а. Давай-ка проверим. Могу ли я? Одеть, вот это. Не тормози, Нет, не мужик. могу. Моя информация может тебе пригодиться. Увы, Но и а. Увы, Все и а. Собак так что я ее продам И все, они лучше стариков, знаем. Так что я ее продам Сюда Так вот а, Это, это под хвост, да? есть Патроны эти оставляем Ну Тридцаточку, да, оставим Тридцаточку оставляем Так, а это у нас нормально может, Все, так, это я продам а 4-4 это убираем. А, так. Это, это что? Если кровотечение. Ага. Ага, точно. Это у нас удар Ага. Да, хабар, ага. Завязываю зоной нахрен. Это мы забираем сюда. Так, этого у нас больше нет. Так, это не у нас заморозливость. Ага. Я все-таки накоплю ее на свой домик. Гроната. Чтобу речь. Ага. И леса. Ага. Это убираем. Ага. И радиация, Батончик. Ага. Тварь, Колбасы. Не нет. Это суды. Подходи, вот всегда. Да. И как у меня всегда это, если прикинуть. Птички. Ага, точно. Три Ну и все, да? Похода, так, а патроны, вчера. патроны. Да заканчивая подробно не хуже чпок, чпок, чпок. Зимой, сколько я там брал с собой 165 как-то так как-то так это продам сейчас. для таких как ты у меня всегда есть кое что интересное. жрать захотел я хочу сажать вот и ладушки Лоп. вот и хорошо Лоп. Все. красота не тормози мужик моя информация может тебе пригодиться. Э! бармен, сюда камон новичков нынче что собака здорово вещи... здорово, здорово. И все, так хотел ну, вот бы кое что стариком. узнать ага нет ну, надо так торговать я тебе продам сколько он продает за сколько он продает за 16 косарей так на забери мне это не надо. Мне это не нужно. Так, а я у тебя куплю вот эти вот патрончики. Спасибо. И, наверное, все Вот. Отличный обмен. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное разбивались тут давай вставить. 200 вот так 191 знали, нормально по цвету штуки. так а, а чё там есть еще кого-то здесь задание тебя что понимаю так поневоле Она, ничего нет так, это нет так, а, а, это, это тоже все закончилось у а тебя ничего не появилось. Не а, речки. Нет ничего. Для таких как, так. как ты у меня всегда. Не нужна что работа. Интересное. Ничего нет. Я так, не так. у бармена? Тормози, <класс> <класс> Ладно. Бармена. И там вначале, короче, этот есть. Сержант, а да? задание можно искать, взять. Но не это, не этим уже займемся, короче, мы в следующей серии. Вот, друзья. Потому что видос у меня подошел к концу. Мы, наверное, э, выполним задание у Сержанта в следующей серии. Если это произойдет быстро, то вернемся, короче, к Бармену. А, Арена. Подходи, будет, старт, проверим Арену. Таки, вернемся к Бармену. И, короче, возьмем интересные. у него задание. Вот. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Э, подписываемся на Инстаграм. Комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.